Дорогие угорчане, завершается 2019 год. Провожая его, мы вспоминаем семейные истории, события, которыми он был наполнен. В столице Югры родился 100-тысячный житель. В Нижневартовске впервые за три года появилась на свет тройня. В округе создана детская команда по хоккея, Мамонтята Югры». Она дебютировала на Всероссийском фестивале, став лучшей в своем дивизионе. В Югорске наконец достроили физкультурно-спортивный комплекс. В Урае установлен рекорд по капитальному ремонту Даву. 12 многоквартирников за год. Жители Октябрьского и Советского районов, благодаря новой дороге, у Ньюган коммунистический, стали ближе друг к друг другу, другим территориям автономного округа страны. Высокоскоростной интернет получили еще 3700 югорчан в четырех отдаленных поселках Березовского района. Созданы 9 IT-стойбищ в Сургутском, Нефтьюганском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах. В Кантинском районе установлена вторая солнечная электростанция. В Сургутском и Нефтьюганском районах начато строительство новых заводов стоимостью более 35 миллиардов рублей. Первый – металлообработки, выпускающие 280 тысяч тонн продукции в год. Второй – газоперерабатывающий с мощностью переработки более миллиарда кубических метров попутного нефтяного газа. Показатели в экономике устойчивые. Валовый региональный продукт Югоры преодолел планку в 4 триллиона рублей. Привлечен почти триллион рублей инвестиций. Наступает 2020 год. Мы, доверяя друг другу, строим совместные планы. Нефтяники планируют добыть 12-миллиардную тонну нефти. Это событие оно объединяет поколение югорчан. Создаваемые в Югре центры «Мой бизнес» будут помогать активным, амбициозным, предприимчивым югорчанам открыть свое дело. В следующем году сохранится социальная направленность расходов бюджета – более 70%. Нефтьюганский район ждет образовательный прорыв, будут сданы в эксплуатацию 4 образовательных объекта. В Нижневартовске откроется новая школа на 1725 мест». В ханты к осени следующего года будет снесен последний деревянный детский сад. В Белаярском районе завершится благоустройство набережной Сайпан. В Кагалыме будет создана новая зона отдыха – пляж 60-й параллели. В Урае в начале года состоится долгожданное открытие крытого катка Урая-арена. В Лангипасе будет обустроено 15 дворовых территорий. Сургути Сургуте переселят в новые квартиры из аварийных домов более 900 семей. В Нягоне ведут в эксплуатацию долгожданное здание железнодорожного вокзала. В Патияхе заработают новые водочистные сооружения. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Заработает интернет-портал «Победа одна на всех» с архивными фотографиями, личными документами более шести тысяч югорчан, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. У народа ханты есть поговорка «Меня будут помнить столько поколений, сколько буду помнить я, земляки. Мы бережем прошлое и ответственность за будущее». Важно в год памяти и славы не отступать от хороших замыслов, планов. Дорогие югорчане, мои пожелания для вас на Новый год. Нарядите елку, украсьте лица улыбкой. Найдите, пожалуйста, время, уделите внимание семье, навесите родителей, порадуйте их успехами. Помогите тому, кто нуждается в вашей помощи. Наполните сердце любовью. До встречи в 2020 году. С Новым годом, Югра!